Так, всем привет, с вами Алексей Федорцов. И сегодня видео о том, каким образом скачать, загрузить и настроить Direct Commander. Это программное обеспечение, необходимое для того, чтобы управлять, корректировать, загружать рекламную кампании в Яндекс.Директ. Ну, если кто не знает. Заходим в Яндекс интерфейс. У вас должен быть уже активирован Яндекс.Директ, то есть вы должны составить первую рекламную кампанию. Переходим в Директ. Если у вас не будет рекламных кампаний, то вам нужно будет их создать, ну, либо скачать Директ Командер по прямой ссылке. А здесь в интерфейсе Директа, сейчас будем этот способ, способ рассматривать, в разделе «Инструменты» — это новый интерфейс Директа. Вот в этом разделе «Инструменты». С гаечным ключиком переходим сюда. Здесь есть несколько подборок нужных инструментов, в том числе и ссылочка на Direct Commander. Нажимаем подробнее в этом разделе и скачиваем необходимую для вас версию. У меня это Windows. Происходит загрузка. Дожидаемся окончания загрузки. И после этого переходим к настройке до настройки. Так, продолжаем. DirectCommander вроде как скачался. Вот иконка нового появилась. И мы его запускаем. Если у вас ранее была активна версия DirectCommander, как у меня сейчас, то все данные с предыдущей версии у вас должны автоматически экспортироваться. То есть все логины, доступы и пароли от тех аккаунтов, которым которым у вас есть доступ, у меня их более 30 они автоматически должны появиться, и установка нового Direct Commander выходит как обновление. Если у вас новый аккаунт, то вам нужно будет залогиниться по теми данными, которые у вас есть. На данный момент мы выполним обе эти функции, то есть мы его запустим, установим. У меня подтянутся старые данные со старых аккаунтов, и нам нужно будет войти в новый аккаунт для того, чтобы произвести там настройку. происходит нехитрый процесс установки, дождемся его завершения. Итак, у нас появилось уже окно самого командора, идет инсталляция профиля. И сейчас, по идее, да, вот появились старые учетные данные, вот аккаунты, которые у меня были в инсталляции. И теперь нам надо подключить новый аккаунт. Сейчас будем действовать таким образом, если бы у вас был новый аккаунт. Да? В новой версии Direct Commander, если вы в 2020 году, то... Нужно добавить логин, и авторизация происходит через э, браузер. То есть вы посылаете запрос э, на сервер директ-командера, что хотите по этому логину подключиться, и вы должны быть авторизованы с ним э, на, э, на, в этом логине в том браузере, в котором вы работаете. И здесь вы нажимаете «Разрешить». И вам выдается код доступа, который а, дает вам а, право управлять этим аккаунтом на этом компьютере в этих условиях. И, естественно, больше подключения этого не требуется. Если вы будете заходить с другого компьютера, то а, то же самое вам придется проделать. Итак, мы видим, что а, все пусто. Как всегда, надо получить список компаний получить все вместе с изменениями, после этого перейти к работе по загрузке, редактированию новых рекламных кампаний, получить все данные медленно. После этого первоначальная настройка Direct Commander будет закончена. То есть установка и настройка, что мы хотели рассмотреть в этом видео,